Рыбка Мия и подводный мир. В одном огромном синем море жила рыбка Мия. Как и все другие рыбки, она обладала зеркальной чешуей, сильным хвостом и острыми, как меч, зубами, ведь рыбка была из семейства хищных. Но вот боковой плавник у Мии был всего один, от рождения. От этой особенности Рыбка плавала немного боком и ловко крутилась вихрем, когда ей было весело. Переливаясь на солнце, как камушки в калейдоскопе, плескаясь в пузырьках воздуха, рыбка ждала день нырялки. Этот праздник был посвящен малькам, рыбкам, которые совсем недавно вылупились из икринок, а теперь их ждало настоящее испытание. День, когда мальки превращаются во взрослых, сильных и опасных рыб. Друзей у Мии почти не было. Один плавник наводил ужас на соседей и гостей их небольшой бухты. «Какой то хищник без плавника!» — подсмеивались дети. Некоторые толкали ее, поплывая мимо. Но один друг все же был — морской огурец Чаппи. Чаппи не мог так же задорно плавать среди огромных водорослей и кораллов но всегда был шутливым и внимательным к ней, никогда не унывал и давал ценные советы. Вот и настал день нырялки. В этот особенный день все подросшие рыбки должны были нырнуть в самую глубокую впадину на востоке от их бухты. Ходили легенды, что там водится монстр своими огромными и мощными щупальцами, он хватает и утаскивает на дно каждого, кто забрел туда. Ми испытывал смешанные чувства Я не смогу, как же я с одним плавником, говорила она себе, дрожа. Чапи подшучивал. У меня вообще плавников нет, но я все равно самый огуречный из всех огурцов не дрейф! Солнце лениво садилось за горизонт. Его теплые лучи пронизывали толщу воды, словно швейная игла пронизывает ткань, вышивая на ней узоры. Рыбки выстроились в ряд, ожидая, когда моллюск даст отсчеты к старту. На старт! Внимание! Нырк! закричал малюс и громко хлопнул своими створками, чуть не выронив жемчужину, лежащую внутри. Стая рыб черным комком ринулись вниз, сбивая все на своем пути. Мию закрутило в водовороте миллионы пузырей, и она на минуту потеряла из виду указатели светящихся медуз, но быстро пришла в себя и изо всех плавников кинулась вглубь. Становилось заметно темнее и холоднее. Звуки стали глухими. Мия испуганно огляделась. Вокруг не было никого, кроме нее. Она сильно отставала. И вдруг кто-то коснулся ее хвоста. Она быстро увернулась в сторону и увидела крохотного осьминога, который был размером с ее глаз. Он удивленно смотрел на нее и улыбался. «Наверное, это и есть монстр!» – подумала наша рыбка. В этот момент осьминог сказал. «Привет! Меня зовут Джо. Какой красивый у тебя плавник! И как ты ловко от меня увернулась!» Они разговорились. Мия узнала, что Джо здесь лишь для распукивания молодых рыб. Ведь они должны научиться ловкости и бесстрашию. Ему нравится эта работа, ведь она очень важна для их бухты. Мальки, добравшись до дна, начали подниматься к поверхности. Мимо Джо и Мии пролетели первые, самые сильные и мощные хвосты. Вдруг какая-то черная странная тень нависла над ними. С ужасом Мия поняла, что это самое опасное, чему ее учили. Сеть! Из сети нет спасения крутились слова родителей в ее голове. Джо пытался укрыться, но его тоже накрыло этим темным пятном. Следуя хищному инстинкту, Мия схватила Джо, и он скрылся в ее зубастой пасте. Рыбку ослепило заходящее солнце. Она задышала сильнее от переизбытка кислорода. Мия почувствовала касание чего-то теплого с пятью плавниками. Это был человек. Он аккуратно вытащил Мию из сети и внимательно разглядывал. Ужас и оцепенение овладели рыбкой. «Это конец», — подумала она. «Я же говорила, что не справлюсь». «Да она какая-то не такая», — раздался глубокий, низкий голос человека. «Гляди-ка, у нее один плавник. Разочарованно продолжал он. Рыбка закрыла глаза и в последний раз представила свой дом. Цветные кораллы, камни и друга Чапи. Вдруг Мия почувствовала, что плывет. «Да, она плыла боком, набирая обороты. Эта огромная рука отпустила ее». Мея приоткрыла рот, и осьминог, сжавшись в комочек, выплыл оттуда, робко приоткрывая один глаз. Они спаслись благодаря ее особенности. То, что кому-то кажется недостатком, для другого является спасением. Ее наградили званием «самый смелый и находчивый среди мальков». Теперь дети не боялись ее необычности и понимали, что не важно, сколько у тебя плавников. Что действительно важно, это каков ты сам. Для кого-то ты можешь стать целой жизнью.